Ранее мы рассказывали историю о Зулькарнайне и о племенах Яджуч и Маджуч, и про то, что Зулькарнайн воздвиг стену из металла и меди между невинными людьми и племенами Яджуч и Маджуч, которые распространяли зло, грабили и убивали. Зулькарнайн отказался брать плату за это, сказав.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 В тот день мы позволим племенам Я'джуч и Маджудж напасть друг на друга, и протрубят в рок, и все живые творения, воскреснут и мы соберем их всех вместе. В тавсире на данный аят говорится об их большом количестве. Также в Коране говорится следующее. <звы> «Запрет на жителях селений, которые мы уничтожили, и они не вернутся обратно в эту жизнь. Пока Яджуч и Маджуч не будут отпущены на свободу из плена и не устремятся вниз с каждой возвышенности». Имеется в виду, что народы, которые были уничтожены из-за неверия, не будут возвращены в эту жизнь, пока не наступит судный день и не будут выпущены яджуч и маджуч. Что же говорится об этих племенах в хадисах? Имамы Бухари и Муслим передают Адзайна бин Тиджахш, что пророк Алейиссаляту вассалям, зашел к ней и был испуганным, и сказал, «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Горе арабам от приближающегося зла». Сегодня заточение Адюч и маадюдж приоткрылось вот настолько, и он соединил большой палец с указательным в круг. Зайнаб бин Тиджа'ш сказала, «О посланник Аллаха, а мы погибнем, даже если среди нас будут праведники?» И он сказал, «Да, если распространятся грехи». В другом хадисе говорится, «Посланник Аллаха пришел к нам внезапно, когда мы были заняты обсуждением. Он спросил, о чем вы говорите?» Ему ответили, «Мы обсуждаем последний час». Тогда он сказал: это не произойдет, пока вы не увидите десять знамений, и он упомянул о дыме, даджале, животными с земли, о восходе Солнца с Запада, нисхождении с небес пророка Иса, алей и алейссалям, племене Аджуджима Аджуч и оползнях в трех местах, в конце которых огонь будет гореть из Йемена и приведет людей к месту их собрания. Вера в эти признаки являются обязательными, без которой иман человека недействителен. Точное время наступления судного дня неизвестно ни одному творению, и Аллах скрыл от всех это знание. Все хадисы о конкретном часе наступления конца света являются ложными. Точная хронология событий неизвестна, так как в разных реваятах идет разная последовательность. Ибн Хаджар Аласкалани, Рахмаллах, говорит об этом: из всех сообщений выглядит более достоверным, что появление даджала станет первым крупным событием, которое будет означать общие глобальные изменения мира. И это закончится со смертью Айсы мир ему. И восход солнца с запада будет первым событием, указывающим на изменение небесного мира, которое закончится наступлением Судного дня. И, возможно, появление животного произойдет в день, когда солнце взойдет с запада. Эти признаки называются большими признаками Судного дня. И пророк сказал, что когда произойдет один из них, за ним немедленно последует следующий. Имам Ахмад, рахмах передает, что посланник Аллаха, алей вассалям, сказал, «Знамения подобны бусинкам, нанизанным на нить. Когда нить рвется, они падают, следуя друг за другом». До этих признаков еще прибудут и малые признаки. Если обратить внимание, почти все из этих признаков уже наступили. Посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям, говорит, «И придет Иса ибн Марьям, الصلاة, который будет похож на Урва ибн Масуда, и уничтожит Даджаля». Тут нужно отметить, что некоторые ошибочно предполагают, что даджаль это некий собирательный образ зла, однако такое понимание противоречит ясным хадисам. Затем Всевышний не спашлет и Иссалям откровение, в котором будет сказано: Привел я таких рабов моих, с которыми никто не в силах сражаться, укрой же рабов моих на горе Ту. И после этого Аллах пошлет я аджуч и маджуч, и они устремятся с каждой возвышенности. и алейся, убьет даджали. Но не племена Я'джуч и Маджуч. это также указывает на их большое количество. Я'джуч и М'джуч запустят стрелы в небо, и стрелы вернутся пропитанными кровью. Тогда они скажут, мы одолели обитателей земли, а теперь мы одолели обитателей небес. Затем Аллах нашлет на них болезнь, и черви войдут в их шеи, и они умрут от этого. Посланник Аллаха сказал, клянусь Аллахом, от поедания их плоти земные животные станут упитанными и здоровыми. Приход и правление Иса будет временем благоденствия и изобилия. И Муслим передает от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал, «Клянусь Аллахом, Иса ибн Марьям придет справедливым правителем, и верблюдов будут оставлять, и на них никто не будет покушаться, а жадность, взаимная ненависть и зависть уйдут» и будут предлагать взять деньги, но их никто не будет брать. А затем Всевышний Аллах пошлет холодный ветер со стороны Шамы, и на земле не останется никого с верой в сердце размером в пылинку. Касательно местонахождения стены Зулькарнайна, выдвигаются разные теории. Некоторые утверждают, что они находятся под землей, или то, что та или иная стена, воздвигнутая разными правителями в разную эпоху времени, является стеной Зулькарнайна. Некоторые вовсе относятся скептично и толкуют сообщения об этих племенах аллегорично, но вера в них также обязательна, и нельзя толковать текста аллегорично, если допустимо буквальное понимание. Место заточения находится на востоке, на что указывают слова аята. когда Он прибыл туда, где восходит солнце. Однако точное местоположение узнать невозможно, и этот вопрос следует оставить Аллаху. Мы просим милости Аллаха и Его защиты, и лишь на Него мы полагаемся, лишь у Него мы просим помощи и поддержки. Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, Его роду и всем сподвижникам.